Всем здорово, ребята, с вами канал Хай Китай. И сегодня нам пришла вот такая посылка. Коробка немного помятая. Вот так она выглядит. Заказывал на Алиэкспрессе в магазине Тмол. Доставили мне ее в Комсомольск на Море за 9 дней. Ссылку на нее я также, как обычно, оставлю в описании. Мне повезло, я ее успел купить за 700 рублей. Так она стоит полторы тысячи. Вот что находится внутри коробки. Брендовая кошечка Тмол. Как я понял, он тут собирается. С другой стороны нарисовано как. Гарантийный талон. На пауэрбанк идет гарантия целый год. Вот так он выглядит. Убираем в сторону пока. И вот сам пауэрбанк. Вот так он выглядит. Откладываем картонку в сторону. И распаковываем сам пауэрбанк. Так, распаковываем мы его. Вот такая вот коробка идет. Комплектация пауэрбанка. Во-первых, сам Powerbank. Потом инструкция и кабель microUSB и USB. Ребята, давайте наберем 50 подписчиков, ведь это не так много. Я стараюсь при создании и обработке видео, работаю над улучшением контента и стараюсь над развитием канала. Также вы можете помочь каналам подпиской, лайком и подпиской на группу ВКонтакте. Также, когда наберется 50 подписчиков, я разыграю шнур «Джек 3.5-Джек 3.5». Порбанк идет на десять тысяч четыреста час. Снимаем пленку с самого порбанка. Вот так он выглядит. Тут на стекле наклеена еще пленка. Тут есть два порта. Один на один амбер, другой на два. Где нарисован две молнии, там два амбера. Естественно, где один, там один амбер. 84% заряда. Сейчас мы попробуем зарядить, начать заряжать телефон через пауэрбанк. Один конец втыкаем в пауэрбанк, следующий конец в телефон. Вот, телефон заряжается, пауэрбанк работает.